Экстремизм имеет множество идеологических разновидностей. Но если выразить кратко, это всегда про крайность. Сегодня интернет способствует тому, что экстремизм и терроризм — это явления, которые не имеют четких границ и локаций. Мишенью может стать каждый. Вербуют в экстремистские и террористические организации, как правило, молодых людей, еще не способных распознавать манипуляции. Как получается, что эти люди имеют доступ к молодежи? Нужно сказать, что, как правило, их по незнанию, неопытности подпускают сами молодые люди, дети или подростки, ввиду того, что у них нет элементарного опыта взаимодействия, нет представления. И ведь изначально негативного посыла, в этом общении нет. Дети получают поддержку, дети получают внимание, дети получают интерес к себе и заботу. И уже на этом строится техника а, манипулирования этим ребенком. Арсен Алиев уже шестой год отбывает наказание по статьям, связанным с экстремистской деятельностью. Когда его осудили, ему был 21 год. Арсен вырос в неполной семье, жил без мамы, с отцом-инвалидом и бабушкой. Плохая компания завлекла его в хорошем месте – в мечети. Причем тактика вербовщиков была такой, что новичок владел очень ограниченной информацией об их деятельности. На первом этапе задачей было убедить молодого человека в несправедливости общественного устройства, ущемлении прав по религиозному признаку, а позже и в том, что за свои права необходимо бороться любыми методами. Те наставления, которые они мне давали, это повлекло за собой как бы... Такие последствия, что я стал не слушаться своих родных. Начались ссоры постоянно с родными, вот вот эти вот моменты. Постоянно, когда я был в мечети, я проходил совсем другим, даже не родные об этом говорили, что ты другой какой-то приходишь оттуда, не как раньше. Думали, что мне там что-то дают или там что-то, таблетки какие-то дают. Экстремизм и терроризм следует рассматривать вне национальности или религии. Преступники используют эти категории только как инструмент для манипуляции. Им легче управлять людьми, которые считают себя религиозными, но при этом плохо понимают основы своей веры. Есть также другой вид радикализма, уже наиболее опасный. Это религиозно-политический экстремизм, радикализм, когда какие-то люди, группы лиц, используя религиозные лозунги, добиваются каких-то политических целей. Например, захват власти, да, установление своей власти, или же захват финансовых потоков, или же каких-то других природных ресурсов в свою пользу и так далее. И вот это действие по захвату власти, они сдабривают именно религиозными лозунгами, чтобы было легче поднять людей, чтобы они вступили в их ряды, Особенно уделяется внимание с их стороны молодежи, как движущей силы любой революции, так и... Когда говорят, что экстремизм, там чаще всего можно это встретить в соцсетях, в медиа, что связано с исламом, но это далеко не так. И среди христианства, людей, которые как-то соотносят себя с христианством тем или иным, и протестантизм, и католичество, и православие в том числе, экстремистские идеи могут возникнуть, используя некоторые элементы, некоторые грани вероучения. Но экстремизм может быть и совершенно безрелигиозным, именно, исходя из политических каких-то идей, то и вовсе вымышленных фантастических идей. Но, тем не менее, она может возникнуть. Социальные психологи отмечают, что критическое мышление формируется у человека только к 25 годам. Годы становления личности от 16 до 35 критичны. Если молодой человек не получил опоры в семье и достойных авторитетов в окружении, он в зоне риска. Рефлексии меньше, а наряду с этим нет понимания о привязанности к семье, детям, близким. К тому же, начиная с подросткового возраста, у молодых людей начинается кризис самоидентификации. Если к этому кризису присоединится чье-то обещание стать значимым, совершив экстраординарный поступок, результат может оказаться фатальным. Для людей, которые ищут таких подростков, не составит определенного труда найти этого подростка в сети. Поэтому родители должны обращать внимание на своих детей, они должны понимать, с кем общается их ребенок, какими интересами он живет, как он себя чувствует. Если, например, он был подавлен, и тут внезапно он чем-то воодушевился, и родитель не понимает, что является подкреплением для этого воодушевления, то это повод. Пойти, посмотреть социальные сети ребенка, узнать, чем он живет, и в случае необходимости обращаться за помощью. Профессиональные психологи, которые работают на стороне незаконных вооруженных формирований, вот, допустим, если взять э, вербовку в вооруженные формирования Сирии, э, системно, грамотные психологи, и, и причем индивидуально, то есть если мы работаем с большими э, коллективами старшеклассников и студентов, то там работа ведется в сети. Планомерно, на протяжении достаточно длительного времени, от полугода до года, люди втираются в доверие, общаются и таким образом, найдя слабые места в сознании и психике человека, втягивая его незаконное формирование. Вот наша задача молодежи объяснить, какие уловки используют вербовщики, какие Угрозы могут исходить из этого. В настоящее время существует некий культ избранности, уникальности. И дети в этом случае не являются исключением. Лайки, комментарии, подписчики, рейтинги. В погоне за этим молодежь допускает в свои социальные сети огромное количество людей, которых они не знают. И если человек ставит перед собой цель завербовать молодого человека или привлечь его в какую-то определенную группу, ему не составит никакого труда проанализировать его страничку в социальной сети, обратить внимание на то, какую слушает музыку, какие он выкладывает посты, какие фотографии, картинки, как он общается, какие темы он затрагивает. Нету ничего, что сейчас не выкладывает молодежь. Они очень охотно делятся своим эмоциональным состоянием. Развитие информационных технологий опережает возможности родительского внимания. Даже самого прилежного ребенка может поглотить лента социальных сетей. Бывают случаи, когда по незнанию ребенок может сделать репост материала, который является запрещенным. Специалисты дают полезный совет. Прежде чем что-либо размещать у себя на странице в социальной сети, сверьтесь со списком экстремистских материалов Размещенных на страницах Минюста. У нас получается взаимообмен с администрацией, МВД происходит. Мы обмениваемся информацией. В случае, если мы находим в сети интернет какой-либо противоправный контент, то происходит взаимообмен, после чего мы уже принимаем установленные закономеры административная ответственность, хоть и до уголовной ответственности. Основной упор делается вербовщиками на молодежь, не сформировавшийся психологически, которая в сети интернет бороздит просторы. В поисках информации могут наткнуться на, так сказать, вербовщик, который, обладают психологическими познаниями, тонкости улавливают людей, давят на больные места. Чтобы обезопасить, это администрация города проводится профилактическая работа, нами проводится профилактическая работа правоохранительными органами. Ну и нужно делать упор со стороны родителей, чтобы они следили за своими детьми. В интернете можно набраться, конечно же, очень много радикальных идей, во-первых. Во-вторых, эти блогеры, которые вещают на мусульманскую тематику, очень часто находятся за пределами нашего государства и, получается, они политически ангажированы против жителей, например, нашего государства, против мусульман даже нашего государства и так далее. Поэтому я настоятельно рекомендую начинать свое познание религии именно с мечети, с официальных духовных работников мечети. В итоге получается, при объеме информации мы все вроде как знаем, но недостаточно опыта. Мы знаем словарное определение множества слов, но и в силу возраста мы не испытывали лично, что это такое. И это одна из причин, на мой взгляд, что может стать ключевым может даже в некоторых случаях, почему человек может увлечься теми или иными идеями. Арсен Алиев считает, что тюрьма не худший сценарий развития его судьбы. Его товарищ, с которым он провел детство и еще несколько знакомых из его города, погибли, выполняя задания и поручения террористической группировки, в которую они попали. Свой путь взросления Арсен проходит за решеткой, пересматривая взгляды на жизнь. Здесь, в исправительной колонии Нижневартовска, специ Специалисты занимаются профессиональной коррекцией его радикальных заблуждений. Так и психологи со мной работают. Все на пользу пошло. Может, там что-то плохое случилось бы со мной, если бы оказался бы еще там. Это Даже не сомневаюсь, что я просто знаю, то, что с молодыми меня произошло, друзьями. На каком месте они оказались и как раны у них страдают. Потеряли сына, нет сына. Конечно, это большая утрата на я не думаю, что мать воспитала своего сына для того, чтобы со временем потерять его. Эти манипуляторы, они, конечно, изучают психологию, они знают, как найти подход к человеку и пользуются, например, какими-то проблемами у человека, финансовыми, социальными и так далее. Неудовлетворенность какая-то, да, у него, может быть, есть какие-то обиды. Может быть, ему кажется, что в каких-то вопросах власть по отношению к нему или группе людей перегибает палку. Современный мир, он предъявляет к нам всем очень высокие требования. Нам всем говорят, что мы должны быть какими-то суперактивными, суперпродуктивными, креативными, что мы должны прокачивать какие-то свои невероятные навыки. И все мы в погоне за этим забываем о том, что есть такие очень важные понятия, как любовь, Доброта, внимание, сострадание, эмпатичность. И мы вообще этим не пользуемся. В погоне за какими-то невероятными новыми навыками мы не обращаем внимания на своих родных, на своих детей. И наши дети, они иногда бывают упущены. Вербовщики могут обещать тотальную справедливость, позитивные перемены, идеализировать будущее. Они используют в своих целях тех, кому будто нечего терять. Кто мыслит категории «Весь я не умру», ведь взамен обещают образ героя. Задача родителей и специалистов, с другой стороны, показывать, ради чего жить в обществе, как важны точки опоры, семья, друзья и профессия, и что значимы те идеи, которые ведут к целям без оружия в руках и без жертв и, прежде всего, защищают жизнь и достоинство человека.